Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Apple AppleExpert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о топ-4 способах, как увеличить громкость вашего iPhone. Итак, о чем идет речь? Это не просто увеличить громкость звука, там, чтобы вы понимали, а то будете думать, это какой-то абсурд. Нет, конечно же, вам нужно будет именно увеличить по музыке. То есть первое, что вам нужно будет перейти, это в настройки, найти под пункт Универсальный доступ, вы можете просто в настройках в поиске прописать, опуститься ниже, аудиовизуальный элемент вот, вот этот, вот сюда переходим, опускаемся ниже, что мы здесь видим, моно аудио, он у нас будет выключенный, выключенный будет намного громче, дальше что нам нужно будет сделать, переходим в раздел музыка, опускаемся ниже, выбираем музыка ниже также коррекцию громкости отключаем так как это будет уменьшать нашу громкость выключаем ограничение громкости заходим ставим ползунок на максимум это тоже нам увеличит и в эквалайзер конечно же больше низких это у меня под наушники станет на самой громкой будет поздняя ночь и вы добьетесь максимального результата максимальной громкости вот в принципе и все на что вам нужно обратить внимание все описание я оставлю в в описании под видео вы сможете подробно ознакомиться, если было что-то непонятно, задавайте вопросы, оставляйте ваше мнение в комментариях, какой у вас iPhone, какая у вас iOS, как у вас он работает, какая емкость аккумулятора, может у вас есть еще какие-то вопросы или проблемы. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Всем пока!